Всем привет, ребята! Мы находимся в Сочи Лехину машину пытаемся настроить на новом моторе Но суть такая Мы поехали с ребятами Они на поддержке, на копейке И у нас шкив 126-й и не стояла шайба ну, дистанционная между шкивом генератора и шкивом грема. И вот сейчас мы лыску, соответственно, срезало все это дело. И мы на месте просверлили дырку отверстия, точнее, в шкиву 126. И туда от 2108. Как она полянка? Шпо... Ну не шпонка она называется. Штифт, да. Штифт. Да. А, штифт, да. штифт в, э, врезали, то есть просверли отверстие, туда штифт и в дистанционной шайбе тоже. То есть вот здесь у нас слышки теперь нету. Ну сейчас все будем прикручивать. Лех, сейчас он ремешок э, г э, Геннадия накинет и поедем уже откатывать. Иначе бы мы его время потеряли. А боялись то, что у нас э, сам шкив приводы ну отвалился думали что шпонка мало ли там слетела оказалось все гораздо проще и на месте при помощи инструментов все сделали шуруповерт соответственно в гараж сгоняли взяли на всякий случай еще один шкип потому что от другого мотора и штифчик теперь прикручиваем все и поедем уже катать нормально, я думаю, без эксцессов. Час Поэтому вот он на нас извинил, блин. Да, сейчас все будет. Так что чуть попозже поснимаем уже онборд. вязь есть все нормально что происходит я не понимаю причем по запрошлом году в прошлом и в этом опять то же самое я хрену знает надо посмотреть мне кажется что-то там с проводкой ладно поехали тогда дальше уже сейчас посмотрим ну и короче судя по всему что у нас а, начало а, ну течь из-под резинки первой форсунки почувствовали запах да мы почувствовали запах такой ну до этого не было то есть начали едем едем уже так в более боевом режиме и у нас как бы завоняло как неприятно думаю, надо посмотреть и оказалось, что из-под резинки, судя по всему, еще не сняли. Потому что кронштейн генератора был весь в бензине, и там налилось. Мы немножко откатили машину в сторону, чтобы ну не стоять в теньке здесь. Сейчас э, располовиним в РИСАКО на фр и вынем рампу. Если что, э, резинки поменяем верхнюю на нижнюю, и все, мы и поедем дальше. Так что еще будет продолжение. Ну все, оказалось, что форсунки все-таки чуть-чуть короче, чем надо, и они просто вываливаются из рампы под давлением. Но мы их тут стяжечками подтянули пока. Через разъемы. И все, и нормально, я думаю, поесть. Но это как временный вариант. Потом э, Леха переварит кронштейны, чуть-чуть сделает ниже, э, чтобы рампу опустить. И все будет как надо, блин. Да, Лех? Да. Или так оставишь? Да нет. Он ну, еще обещал переделать. Посмотрим. Ладно, сейчас доделаем, поедем дальше. Все, поехали. Годка хорошая. Здесь еще с прошлого года они сделали канат на канатах, спускаться можно. Вот туда, вот в туда. Отсюда, правда, не видно, нифига. Ну, кайфово. Ну что, уже вечер? Сколько сейчас времени, кстати, Сейчас, 8. 8, да? Да, да, без э, 10.8 Все откатали Сейчас ехали обратно Я уже снимать там не стал, на ходу смысла не было У нас связь постоянно рвалась-сорвалась э, Причем так она вообще непонятная С чем не связанная Даже э, порты USB там как-то начинали глючить, Перетакаешь калайник И все там вроде определяется Но связи нету, выключаешь блок управления там, То есть зажигание Как-то появится, может не появится Проедешь минуту или две, опять такая же ерунда ну вот И э, Что в итоге было э, Это вот эти вот говно-высоковольтные провода Прошпрод Вот эти вот Которые нулевого сопротивления там народ любит ставить э, Всякую хрень, блин Непонятно, правда, зачем это делается Хотя штатные и так нормально работают Благо у Лехи были штатные провода Ну, их так я в натяг кинул Потому что не помню, какой откуда надо будет пере, это, переложить, будет все нормально. Ну еще у нас еще тахометр э, глючевал Тахометр электронный, ну, стрелочный. И он точно так же начинал глючить. Вот сейчас включу. Вот он. И тоже мы едем-едем, а он как-то врубается-вырубается, какая-то хренатня. Там э, стрелка дергается, потом сбросится, опять начинает работать. Я и, и, и тахометр тоже, в общем-то, нормально стал работать. Ну, в принципе... Классные, продаются. Ну, да. Нулевые, да? Да, это? да, с нулевым про, про, про спорт. Да, да, да. Супер такие, желтые, это красивые. Хорошие для будут. Да, с желтыми колпачками, они прибавляют еще там Желтый. 5 это лошадок колпачки и 10 проводки сами. И 0 э, работы всего. Да, и приехали, кстати, опять у нас бензином завонял, прямо уже вот здесь на подъезде. Походу опять все-таки форсунки у нас какая-то, ну не первая, а какая-то другая, по-моему, вторая выскочила. Хотя привязали, но походу это не, не проходит, не канает. Ну что, Леха, потом переделаешь же, правильно? Конечно. Вадик, спасибо, как всегда. Да мне-то что, блин. Как, как тебе? Он с Саней покатался еще, ну не за рулем, а рассказал а... Лехе, что там сделать надо, а что не надо делать, в общем. Так что, а что у тебя по конфигу-то поменялось? Ты вот эти а валы, которые непонятно чего, с кулачками разными. Мотор поменялся. Ну, 180 а да. И валы какие-то там кулачки через один. Да. Впуск, кулаки, на впуске кулаки ну, разнофазные. Да. Ну, то есть один, и один в, с одной фазой, а другой с другой фазой. И вот Фазный. на каждый горшок. А выпускные все одинаковые. Да. Фаза что-то там заявлена 318, по-моему, да, за, да, на 296 да. или 95. Ну, не знаю, насколько ну и выпуск это... выпуск тоже немаленький. Да, 108, и... да, 100%. да. Ну, в принципе, едет нормально. Единственное, как в прошлый раз я писал, говорил, что не да. хватает нормальной главной пары, Конечно. которая здесь как бы... Сколько ты, Саня, сказал? 4.9. 4.9, да, стоит 4, 9, да. По, -по, по пересчетам. Ну, Санек рекомендовал 4.1. Потому что ездить на такой паре, как бы, не ну, слишком она быстро разгоняется, а скорости нет, одни переключения. Вот Ладно, все, мы тогда заканчиваем, а то нам надо собираться, уже и темнеет. Плюс у нас еще сегодня мероприятие вечерком. Кайфовать. Да, завтра поедем, да, сегодня 28 число и в мае. Сегодня день города, кстати, Сочи. 184-я, по-моему, годовщина, если я не путаю, да, по-моему, 84-я. И завтра будем Гургена катать его восьмерку на драселях У него тоже 1.8 или 1.9, по-моему, даже. я не помню. Но ну, он мне звонил как раз. Я ему сейчас перезвоню, узнаю, насколько договоримся на завтра. Но, думаю, не очень рано. Ну, в принципе, вот и все. Не забываем ходить под видео. Там ссылочки на Драйв Контакт, Соответственно, колокольчики жмем, подписываемся. Ну, всю вот эту хренатню. Ну, и смотрим другие видосы. Ну, в общем, всем пока и до новых встреч.